добрый день 18 января всех христиан с праздниками так продолжаем скучать совместно итак о чем бы я хотел сегодня поговорить прежде всего на своем канале я постоянно подчеркиваю одну позицию она звучит таким образом, что самая лучшая технология та, которая у нас уже получается. Я уже не знаю, проружжал все уши, но пускай пчеловоды знают эту, эту аксиому, что ценное то, что вы уже обкатали на своей пасеке, опробировали, практически получаете какие-то результаты, и этим довольствуетесь, но время на месте не стоит. Поэтому пчеловоды, новаторы, оптимисты. Пожалуйста, сдерживайте свой максимализм, потому что не все золото, что блестит. Мало ли у кого получается, хорошо, да. У вас может не сразу получиться, или вообще даже это не ваше. Поэтому пробуем на небольшом количестве. Какую-то новацию. Теперь, что касается максималистов и вернее консерваторов тоже как бы ни было то что то о чем я говорю что самая лучшая технология та которая получается годы потрачены но время на месте не стоит потихоньку начинается корректировка некоторых моментов и прежде всего по той причине что меняется климат а свои технологические убеждения мы строили на тех постулатах середины прошлого столетия, когда не было клеща ворова. На сегодняшний день это главный патологический бич, поэтому приходится в обязательном порядке делать корректировки, причем серьезные. Ну и что касается тех, кто не согласен с тем, что мы обсуждаем на своем канале, на канале творческое пчеловодство. Пожалуйста, я стараюсь подчеркнуть эту позицию практического своего ну, практических наработок. Человоды делятся, делимся, обменимся между собой. Если кому-то не нравится, или кто-то чувствует себя непризнанным гением, пожалуйста, канал не для вас. Есть у нас ученый совет, туда, там поймут. Зашел философ, вышел академик. Помогут разобраться там и с фейками, и с мифами, и так далее. О чем сегодня будет разговор? Последние месяцы... Очень часто как-то получилось пообщаться с промышленниками. Тоже главная проблема, основная из проблем патологических – это клещ. Обратили внимание на безрасплодный период. Как его создать? Либо формирование отводков без изоляции, либо в основных семьях пробовать, практиковать изоляцию маток. То есть таким способом создавать безрасплодный период. Но большие пасеки, поиск маток, и, и, главная проблема, главная причина. Ну и деваться некуда, что-то нужно делать, потому что жалуются на ежегодные потери до 50% семей. И соответственно идут большие расходы. Затем по восстановлению пакетами. Есть одна из технологий, позволяющая избежать этот фактор. Фактор поиска маток. Тема не моя, сразу говорю. Лет 10 назад кто-то мне подогнал, не знаю, как он, в письменном виде или в электронном. В чем она заключается? Формирование отводков, хотя э, отставить. Еще один момент. На Зела поднимался вопрос о формировании семей без, ну, на той же шматке без отводка. Ну и сейчас это не касается обработки от, э, от клеща, то есть создания безрасходного периода. Промышленники согласны с тем, что нужно делать отводки, потому что только на отводках они и сохраняют свои штатные единицы. А я говорю, почему не делать на плодных матках отводки? Он говорит, на плодных матках не получается, потому что накладывается взяток и соответственно нужно в рабочем состоянии держать семьи, поэтому основная основная семья с, плод, с перезимовавшей маткой, а на одной рамке делается отводок для обгула молодой матки. Как формируется семья? Я говорю, о а раение как? Раение мы избегаем вот таким вот способом, формируя этот главный медовик, то есть основную семью. Весь расплод поднимает вверх, который до этого времени уже семья накопила, выкормила. В нижний корпус опускает 2-3 рамки расплода, ну какой там по... на усмотрение. разного возрастного и матка. Остальной объем заполняет толщина суш. Закрывают разделительной решеткой, сверху корпус расплода этот, который был в семье. И дальше пошли уже по мере роста семьи магазины надставки в виде гнездовых корпусов. Литок только один внизу, только один внизу литок. А как же, я говорю, ну там трутень был наверняка уже ситуация такая и время. Ничего подобного. Он гибнет прямо на, на решетке, трутень, который выходит из того расплода над разделительной решеткой. А нижнее отделение, там где матка на расширенном гнезде, мы как-то обсуждали. Вот я показывал э, работа семьи, с одной маткой весь сезон на расширенном гнезде То же самое, в принципе, получается и там. Матки семье уже не до роения, потому что фронт работы для матки есть. Вся летная здесь сконцентрировалась. А тут накрывает взяток и все. Получается хорошо, красиво, но единственный минус. Нет вот этого разрыва, то есть идет непрерывное выкармливание расплода раз непрерывно выкармливали расплода, печатный расплод, понятно, что клещ там, и семью обработать не получается. На конец сезона, где-то уже в осенний период, фактически семья э, сходит на ноль. Поэтому попробую как-то увязать вот эту... Э, этот минус на больших пасеках при... Э, для... То есть без поиска матки формирование отводков. Как делается? Пасика, допустим, большая. И почему-то на 145 ю рамку пример приводится. Возможно потому, что, ну, получается быстрее. Быстрее нарастить эти два корпуса, семья еще в рабочем состоянии, таком хорошем, активном. И делается отводки. Как формируются отводки? Ставится рядом. Вот старое место, а это новое место, где формируется отводок. И так, и дальше, в общем, двойная подставка, или там сплошная подставка, рядом не ставится Старое место и новое место формируется. Просто снимается корпус и ставится рядом. Стоял корпус, то есть семья с двух корпусов. Снимается верхний корпус, ставится рядом. На дно крышка. Затем на следующий день не на следующий через день, через день-два. Проверяют э, э, на старом месте корпус. Контроль по старому месту. Корпусу старого места. Расплод понятно, что был уже на два корпуса. Если потянули маточники свечевые, значит матка попала сюда. Помечают эти в э, эту мини-группу. Дальше, если открывает нет расплода, нет маточников, значит здесь матка. Вечером переставляют, то есть эти пока не троют, переставляют вечером, меняют местами. То есть, чтобы матка была в обязательном порядке на новом месте. На новом месте. Уходим от роения. Как, как затем поступить с оставшейся семьей? Но ну, здесь уже я свои 5 копеек вставил. Можно выводить и одну матку. Это будут свищевые, либо готовые маточники подставить на выход. Внизу мы делаем жесткий старт. Ставим корпус суши, на ухо, пленка или сетка, и сверху расплод, который оставался. Ставим сверху расплод. Разворачиваем на 180 градусов, ушла летная пчела. Здесь жесткий старт, мы, мы недавно его обсуждали. А перед этим, когда поставили суш под низ, поднялась вся молодая, ну вся пчела, которая была, поднялась на расплод. Понятно, его нужно гореть, кормить. Внизу только летная пчела сконцентрировалась. Перегородили наглухо, суш, дали маточник жесткое осиротение, деваться некуда. Или матка, не без разницы, плодная, мало ли какая ситуация, или плодная матка. поэтому спрашивали от Назела, какая, когда давать молодой, открытый расплод и не повлияет ли он на выход роя. Не получится ли так, что выйдет рой. Потому что я когда-то говорил, если пока матка не обгуляется, никакого преподселения, никакого открытого расплода на старой пчеле. То есть политика должна быть одна на все случаи жизни. Или же открытый расплод маточник или матка безлетные пчелы или летная пчела маточник или матка, но без расплода на все случаи жизни. То ли вы формируете в середине лета Отводок двойной отводок двухматочный. Отнесли в сторону от, э, один корпус с маткой и там 3-4 рамки печатного расплода. То есть отводок. Сверху разделительная решетка пленка и второй отводок. На следующий день ушла летная пчела. Объединяем, работает в двухматочном режиме без проблем. Теперь, если вы получили молодую плодную матку хорошую, формируйте отводок тоже в стороне, можно сборный отводок сделать из нескольких семей по, печат... по рамке печатного расплода, даем э, на следующий день ушла летная пчела и приоткрываем крышечку для того, чтобы выпустили матку. Матку, подчеркиваю, должны пчелы выпускать. Не старайтесь ускорить события. Раз они на клеточке сидят хорошо, пчеловод успокоился, что вроде как приняли. То же самое и в маточниках бывает. Когда увидели, что маточник разы, я Назелла говорил, маточник уже приоткрытый. А пчеловоду нужно глянуть, какая матка, мало ли бывает бескрылая, ну, понять можно так вроде как по логике. Открывает, матка выскочила, но почему-то приезжает, а ее, а ее убили. Поэтому пчелы не терпят вот такого вот самоволья насилия. Они у нее нас, потому что у них мозгов нету. Они живут чисто за счет инстинктов, рефлексов. Такая дафтология, парадокс. Поэтому вот такая может быть картина Формирование отводков без поиска маток. Как распорядиться затем, когда будут уже волены матки? На усмотрение пчеловода И расплод открытый Бывает еще ситуация Я о нем говорил Если три корпуса Собираю маточное молочко Даю в нижние корпуса Маточники В нижние корпуса даю маточники Через глухую перегородку Все три корпуса разделены Глухой перегородкой Но вверху открытый расплод Когда сформировал эти три корпуса Допустим убрал, ну, сделал отводок Вверху, корп, вверху расплод, поднялась молодая пчела, в церкви я показываю, молодая пчела поднялась к расплоду. Затем мы перекрыли, дали маточники и перекрыли наглупо. Нет расплода, летная пчела, неважно, но нет расплода. Все. Это ситуация для, для того, чтобы принять матку, когда она выйдет. А в этом верхнем корпусе, когда... Мы сформировали его на открытом ну, разновозрастном расплоде. Тоже дали маточек. Но в клеточке. в клеточке. Это я делаю для того, чтобы когда я собираю маточное молочко, даю открытый расплод, а литок в эту сторону. Не спровоцировать раение, если бы была здесь матка молодая. Поэтому она сидит пока в клеточке. Сидит до недели. Затем вышла матка. Я через 6 дней прекращаю сбор маточного молочка, разворачиваю на 180 градусов, ушла летная пчела, они выпускают эту матку с одной серии. С одной серии. И они практически обгудуются в одно время. В одно время. Поэтому, как отче наш, подсадка маток или маточник, подставка маточников всеми должна проводиться... По вот этой схеме. Или же расплод, на расплод разновозрастной, без летной пчелы, или же на лётную пчелу, но без единого расплода. То есть фактор осиротения. Ну ничего, что-то где-то как-то как отляжется, поможет. В крайнем случае наведет на, на размышление. чтобы за зиму извилины не... Не забыли, что им надо работать, потому что не за горами весна. Итак, всего доброго, до свидания. Пишите, какие замечания будут, предложения, вопросы. Всего доброго, до свидания, до следующей связи.